Веч, а что заездило дело спредзечь сентябрь, да уменьшай спредзечь этап пантия, а курсулы корпоратив где для компания Bascon Lux. Пентру ангажажается екипа для компании Bascon Lux. Что я уврел, я уврел, саним видламиня кумпи домнул Ион Стеря. Пентру Ион, Ион, Ион. Attribute. Мышл, <Wheels> lamps, да. молодец. Фарт активный супер, молодец. Молдвенский диалекте. Так вриз защавал этот ла боец, а пом к этой сантаиш отзели. Молдвенский диалекте. Краспин так, краспос есть Алина Картира. Ай, Алина! Молодец, Алинашка. Несему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 Ce да. я cursele vă моя rezultate foarte mult pentru persoane. я și с vreau să mai adaugă aici împreunul cu tines, я vreau să vă rog să executați lucruri pentru acasă care era planificat. Eu vreau петру студент rog ca în timp de săptămâna asta fix pregătiți, или респектация респектаться другие правила. Дижа, Да. Мерсим утрендо на пункт. Мерсим утрендо на пункт. Мерсим утрендо на пункт. Мерсим утрендо на